<мех> Пока, блядь, это видок, блядь, без хвоста и убежал. Дочь и родилась у бедного Карла. Радостный папа не знал, как ребенка называть я нашел другую хоть не люблю но целую и когда я ее обнимаю иногда о тебе вспоминаю.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 Хочешь, тогда да, и не хочешь, хочешь, дай дай дай хочешь, дай дай дай хочешь. дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай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 Ну, бухла, бутылок водки уже легко. собаку пока. собака балдеет, лежит. Вот, а вот Виктор. Виктор, кстати, меня... балдеет тоже. Кстати, да. Он... Так. Давай. А... Махнем. Махнем не глядя, как на фронте говорят. Давай. За любовь. За. О, За любовь. За... За любовь, ребят. Так-то мне на гитаре обещал сыграть. Сейчас найдем. Друзья, да. у меня в телефоне памяти да, да. не особо много. Я снимаю на телефон. Жизнь. Да, и поэтому... Я соираю от души. Вот, эта рыбка, это вкусная рыбка, кстати. Очень вкусная рыбка, кстати. Очень вкусная рыбка. Именно в Черкизово такая рыбка продается. Нет, рыбка... Резаная. Ну это я ее почистил, как мог. Рыбка как селедку, нет. хотя это вобла. Так, не вобла. А что?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 Друзья, Виктор ищет гитару, а я немножко пьяный, и Виктор немножко пьяный, тихо, а он не гитару ищет, я трезвый, надо любить животных, покажи, покажи вот здесь, иди сюда, вот сюда, вот сюда покажи, не туда, нет, сверху, выше, выше, выше. подними его, они мучаются, ребята, мучаются, Мало места? Да, мучают. Я им сера подсыпаю. Все. Друзья, здесь я буду, псать. Кстати... Ой. Ладно, хуй с ним. Здесь я буду жить будешь, и спать. Будешь, буду. Ты расскажи, я что буду. тут за срач такой. Переваляются. Почему? Ну, ты же обещал. Мы с тобой завтра решили. Давай сегодня уже поснимаем. Вот твои курицы. Вчера вот это все отлетело. У меня одна курица, сука, не ушла. Но! Они же у тебя выбежали! Подожди, вот это пидор, блядь, без хвосты! Убежал! Давай его покажем, Он Опять убежал что-нибудь. Пока, блядь! Это пидор, блядь, И убежал! Ну, блядь! А ты открой коробку, давай посмотрим хотя бы. Люди покажем, что там. Ты что там за чего? О, покажи. Что там покажи, за чего? Чё... Что Вот такую тут. Дравдракула Дракула, да? Да, блядь. Короче, это... А ну, на вот ту горобку там не видно. Короче, видно? он без хвоста. Да. А, ты куда хвост сделал? оторвал Которвал хвостом? Я не хотел. Давай посмотрим. Чтобы он не зачел эту. По Такой. Такой не покосил тут все. О, убираю, Он не А? Он тоже меня любит. Он меня любит. Он человек. Ну, собаку снимайте меня все любят ну куда его деть ну куда его день я кормлю no comment можно я положу его назад да конечно друзья это... но сейчас я его открою а? знаешь он сделает смотреть люди. Это животное, ну, птица. Здесь ноутком. Я Я ж не животное. Оно хочет жить. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну хоть и жить, собака, ну, что жить. тут нашла? Ну, ну, жить. Сейчас я сажу клетку, она не должно в клетке жить. Собака что-то нашла, она... Ой, собака, это мой друг она ревнует, она ревнует меня к птице. Блять, это счастье, ребята, что меня емло. Куда мне деть этого? Ну, куда мне? Я ему вчера хвост оторвал. Хочешь, его выпущу? он меня любит. Ну, живот, бля. вот смотри, как он меня держит за руку, он боит, он, он живот, он человек. Так вот пес внимательно разглядывает. А все а ревнует. Простите, помогите. Ну, клетку сажу, блядь. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть,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 Ну, не бойся, не бойся, не бойся. Сейчас, все, я тебя посажу. Все, посажу. Привет. посажу. Ой, Господи. Вот моя еды. Собака так разглядывает Виктора. И это Цесарь, да? Да, Цесарь. Они берут папу. Он не укусит собаку. Все. Я не понимаю. Все. Прячется. Ладно, все. Он хочет домой. Каждый есть свой дом. Простите, что у меня нехороший дом. Я все показал. Я все... блять улетел из дома. Стоять Блядь. Стоять Опять? Хочется ну, есть. Хочет съесть. Никто. Не хочет. Нет, пой, поймать, поймать помочь. Пьется, Это ж жизнь. Без комментариев. Остался без, без ужина. Нет, Пес. нет. Нет. Он спрятал свою шейку. Я не знаю, что спрятал. Хватит, беди. А что это такое? Ой, пикас-то говно. Это не пурина? Да какая пурина, там уже не хотят не пурина, не хотят домашнего. Я им даю то. А что это такое? Овес и, и картошка вареная. Я правильно понимаю? И э, мел пищевой. И еще чуть-чуть, вот если хочешь, песок обычный. Ой! Господи, ты, Боже мой. Ой. <смех> <смех> <смех> ну то, что было, я в шоке. Так, ладно. Так, вода есть, это есть. Теперь пошли с гитарой. Хреново мне, ребята, хреново Давай Ну шо Ну шо ты к ней пристала Ну шо ты к ней пристала Затройте ну, ее Ты же у меня девочка Умра, вот такая Вреванная Вреванная ну, ты понимаешь, что ты играешь. Умная собака, вот такая. Так, идем на Мне все тут умные. Особенно я. Друзья, вот такая вот моя будущая комната. Но мы здесь уберемся. У меня. И будет это... очень круто. Это... Мед или что это? Мед. Или что это? Сейчас мы будем ее кушать. Это мед? Да. Я угадал? Друзья, я снимаю, держу в руках телефон, без штатива, поэтому. В да, без... кадре меня особо нету. Хотя хотелось бы. ну ладно. Сегодня у нас главная звезда, это Виктор. Ты прям как Винни-Пух, Прям как Винни-Пух. Палец сам, сам палец, суй. Угу. Сюда. Нет? А куда? Туда, блядь. А ты, говоришь, не надо. А потом. Дебто. А... Давай, пальцы. нты пальца нету, что иди сюда! Вкусный иди взгляд. сюда, нихуя! Вот так, бери, вот так. Раз я еще снимаю и мне не очень удобно мне удобно, греби блядь и все ну-ка вкусненько не вкусненько охуенно это прям ахвени пух я знаю что это хороший мед а где крышка нихуя если крышка есть крышка лежит а я просто пою песню спа смотри гитара надо мной не играла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 Из семи, посмотри, раз, два, три, четыре сожрали, вот, почему? Хуже, Веря, съели четыре курицы, -курицы. может, этот Верова, я ничего не знаю, ребята, в этой клетке было семь куриц, кормил как можно, потому что клюет мне вкуснее. Когда я увидел. Все. Нет, Кишки и кровь. Жалко меня не было вчера. Это был бы крутой материал. Нет, Ну, не так. Мне надо, я их кормлю. Так съел, наверное, вот этот вот э -э Цессар съел. Кто клюнул, не знаю, может, я не так кормил. Не знаю, ничего не знаю. Короче, друзья, фильм ужасов по сегодня не увидите. Вот. Может, даже это к лучшему.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 Сделаешь у бедного Карла. Радостный папа не знал, как ребенка называть. И по Ни днем, и ни ночью, ни днем, и ни ночь, Ни днем, ни ночью не знал, как ребенка называть. Идем мне ночью, не дам мне ночью, не мне ночью, не Никакой гитарист, ну простите. Травы, травы, травы не успели, А красы серебряные прогонутся. И такие нежные, на белых, Ах, мать ему добрямо вс для. Я пойду, Слов сказать не смею. И я поцелую, и от поцелую. Было на камеле, и от Опа! Травы, травы, травы не успели. От день ребята прогодовываются. И такие, конечно, и на белые. Оба. Ах, мать не будет Менила я поеду словно сказать не смею Я поцелую Я, я поцелую Я словно хмелет Травы, травы, травы Не успели Отвесы Нагадутся И такие нежные Напилы Ах Почему-то прямо все цельются. Это Вы, конец. Хотите да? на гитаре без левой руки? Обстоп, Зоя, кому давалось? Собака, млядь, пиздец. Субтитры oh создавал Собаку держу Давайте другую песню свою И с Я, я диким Мохом Оброс От вершины До самого Края И стоит Сотни лет Типомоде нужды, лего я не знает. Плохо всем, ребята. Давай, давай, давай. Вот это офис. Еби твою мать! О! Собака не кушает курей Человек не любит Хотела бы что-то сыграть хорошее Виктор, а давайте о любви кузнечик, Совсем как огуречек В траве сидит кузнечик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 Это я, на картинке. Я скажу Гера, и она мне на лапу сядет на мою лапу. Гера, Гера. Она, ну, мне... <свят> она понимает, что она Гера, а я не понимаю, что я Витя. Она меня любит. Это верно. Ну, вы видели все, сказал Гера, да. Она... А я скажу, Витя, как у Витя никто. Можно да тебе свою песню. Люди мира нами нуду встаньте. Слушайте, слушайте, гуди со всех сторон. Это раздается в Бухенвалиде. Колокольный звон, колокольный звон, Звон летит, летит над всей землей. Это не гроза, не ураган, Минуту океан стонет океан, стонет океан. Это стонет, это стонет тихие. Это стонет, это стонет и Ну как бы все Гитарные возможности мои закончились Будем здесь убирать, будем курочкам помогать Смотри, я для людей показываю вот. свобода Пролетариатов, блядь. Но они не уйдут, знаешь почему? Не знаю. Как люди, в принципе, тоже. Я все сказал. Свобода, но ну, кто их кормить будет?